Многим нравится киновселенная Властелин колец. За ее огромный мир, красивые пейзажи, интересных персонажей, сюжет и многое другое. Я, наверное, десятки раз пересматривал всю оригинальную трилогию в детстве. А когда вышла та самая стратегическая игра по мотивам фильмов, я был безумно рад, ведь теперь можно было стать частью этих приключений. Всем привет! Вы на канале UAD и с вами Бакуменко Антон. Сегодня мы поговорим с вами о серии игр «Властелин колец», «Битва за Средиземие» и «Битва за Средиземье и битва за средиземье 2 Первые игры по мотивам кинофильмов успешно разрабатывались еще и до рассматриваемой серии игр. Как только произведения Толкина начали экранизировать, Electronic Arts, поспешно чувствуя потенциальную финансовую выгоду, получили права на разработку... Игр по мотивам первого фильма. И первая игра Electronic Arts давала возможность примерить роль одного из героев Братства Кольца. Это была игра с одноименным названием Властелин Колец. Возвращение Короля. В нее я, кстати, тоже поиграл до битвы за Средиземье. И так как игра разрабатывалась первоначально под PlayStation и Xbox, играть на ПК было очень сложно, но я продолжал это делать, так как мне очень нравилось и до сих пор нравится данная вселенная. Но игра в таком жанре не могла передать дух и масштаб битвы за Средиземье, потому что все-таки хочется устраивать баталии, командовать батальонами и сносить целые города. Кроме Electronic Arts, другие компании тоже были заинтересованы в разработке игр по знаменитой вселенной Толкина. Например, французская компания Vi Венди выпустила игру War of the Rings, но у них тоже не получилось передать дух всей серии фильма, да и плюс игра не набрала популярности среди фанатов, вероятно, потому что она была очень похожа на Warcraft и имела очень топорную графику. Тем временем Electronic Arts уже работали над своей стратегической игрой по мотивам экранизации «Властелин колец». В качестве движка игры был взят Sage или Strategy Action Game Engine. Это игровой движок, используемый в основном для стратегических игр в реальном времени, разработанный Westwood Studio и Electronic Arts. Он успел зарекомендовать себя в серии игр Commander Conquer. Визуальные образы, модели персонажей и окружения — все было взято именно из фильмов. «Властелин колец. Битва за Средиземье» стилистически полностью соответствовала фильмам Питера Джексона, и уже только по этой причине было тепло принято игроками. Вот вам знакомые из фильмов локации такие как Минестерий, Ривенделл, Хелмавопай, а вот знакомые для всех моделей зданий, например, Минус Мургу. Словом, у разработчиков не было задачи обогатить киновселенную самостоятельно разработанными визуальными решениями, а они просто ее воссоздали. Теперь давайте обсудим игровой процесс, который предлагал нестандартные механики для жанра RTS. В игре предоставлены две компании условно добро и зло. Действие обоих компаний происходит на одном игровом поле, которое напоминает игровую карту из настольных игр. Ее цель показать территории двух сил, добра и зла, и текущую геополитическую ситуацию. Играя за одну из сил, вы должны отобрать территорию у противника. Это опять же нас отсылает к классическим механикам настольных игр. Например... Играя за силы добра, которые представлены Братством Кольца, вы должны не только принимать на себя удар Саурона, тем самым давая Фродо время дойти до Ародруина, но и захватить области на карте, оборачивая геополитическую ситуацию в свою пользу. Если вам наскучит играть за добро, то вы можете перейти на сторону зла и уничтожить пачками эльфов, людей и гномов. Вы даже можете уничтожить всех хоббитов и героев Братства Кольца, ведь это важнейшая цель Саурона. Основные действия компании ⁇ битвы за территории. Они проходят уже в более классическом для РТС сценарии. Игроку необходимо строить базу, обучать воинов и атаковать противника. Также геймплей разбавлен дополнительными квестами и заданиями, которые напоминают компанию Commander Conquer Generals. Но давайте вернемся к игровому полю. Бездумно шагать по нему и отбирать территорию у противника не получится. За захват каждой территории дается особый бонус. Например, Каэр Андрос дает 20 очков команды и 2 единицы силы для открытия способностей, а западный Эмни 20 очков команды и 10% буст к ресурсам. Причем по ходу кампании эти бонусы будут возрастать. Стратегия заключается в том, что нужно с умом выбирать локации для битв и возможного захвата территории, чтобы получить как можно более выигрышное положение. Юниты, так же как и очки ресурсов, сил, сохраняются вместе со всеми апгрейдами, поэтому если вы будете необдуманно бросать своих воинов в пекло битвы, то побеждать в дальнейшем станет намного сложнее. С другой стороны, с раскачанными до 8-10 уровня солдатами играть становится довольно просто, даже на последних уровнях, потому что воины противника чаще всего очень слабые и низкоранговые и не могут ничего сделать против ветеранов. Это одна из проблем баланса в игре. Но что действительно странно, так это то, что потеря героев не несет каких-либо последствий. Даже если вы не спасете Барамира в локации Аманхен, он все равно будет доступен в следующих миссиях. То же самое и в компании За Зло. Даже если вы убьете, например, Леголаса или Гимли, вам все равно придется убивать их еще раз. Да, я конечно понимаю, что Electronic Arts хотели, чтобы игроки чаще использовали героев, их спецспособности, но пусть лучше это будет только в мультиплеере. А в компании потеря особых персонажей должна нести хоть какие-то глобальные последствия для одной из сторон. А то вроде как Electronic Arts дали свободно убивать ключевых персонажей, но это влияет лишь на исход локальной битвы, а не на весь сюжет и не на всю войну в целом. Но, несмотря на это, мне лично было приятно, что того же Барамира можно спасти. Большинство локаций для битв на игровом поле это те же, что используются в быстрой игре или мультиплеере. Я понимаю, что разработчики были ограничены временем и бюджетом, но ближе к концу игры все чаще начинает одолевать чувство, что я это уже переживал, если игрок играл в другие режимы. Особенно это чувство подкрепляют почти одинаковые стратегии битв и сам игровой процесс на этих локациях. Также большим упущением, как мне кажется, было ограничение численности войска некими очками команды. Получается, игроку пытаются предоставить аттракцион для проведения масштабных битв за Средиземье, но при этом ограничивают масштаб возможной армии. Да, конечно, я понимаю, что данное ограничение имеет глубинный смысл. Попытка выстроить грамотный баланс и особенности движка игры, но также это обманывает ожидания игроков и сильно ограничивает сценарий боев. Но все же в компании есть и уникальные уровни, позволяющие принять участие в знаменитых битвах за Средиземье. Вроде защиты Хелмовой в Айпаде или Мина Стирита, атаки Энтов на Изингард или битвы между Братством и Урукхаями в Амонхен. Именно эти битвы наиболее сильно дают себя почувствовать участникам войны за Средиземье. Правда, даже тут некоторых игроков ждет разочарование, так как, например, в той же битве за Минас принимает участие намного меньшее количество войск, чем в оригинале. Согласитесь, что намного круче было бы попробовать управлять войсками эльфов и людей в одном из масштабных сражений, которое можно было лицезреть в фильме. Да, битва за Средиземье очень похожа на другие РТС, но все же можно заметить, что Electronic Arts внесли некоторые изменения в интерфейс взаимодействия с игроком, что также нашло отражение в геймплее. Одно из самых важных это порядок постройки зданий. Чтобы предотвратить расползание городов, тяжелый поиск нужного строения и так далее, разработчики сделали возможность строить только на отведенных для этого участках. Этот участок выделен флагом и значком соответствующей фракции, например, рохан Конь, Гондор-Дерево. Для того, чтобы построить аванпост-лагерь или город, нужно найти соответствующее место с флагом, захватить его, подойдя поближе, после чего кликом выбрать «Строительство». По окончанию возведения основного здания появятся свободные места для строительства других объектов. Рабочие для постройки не нужны, что, конечно, ускоряет процесс. То же самое и с юнитами. Нажали на соответствующее здание, потом на иконку и все, отряд начал готовиться. Именно этот способ делает создание базы в разы быстрее. Все перечисленное выше помогает сосредоточиться именно на битве, а также особых участках на карте. Таких как логово монстров, скопище ресурсов, места для постройки фермы, это для Рохана и Гондора. Или скотобойни и лесопилки для Изенгарда и Мордора. Но геймплей игры портит ее стратегическая часть. В основном из-за малого количества видов войск. Возьмем, например, Гондор. Два типа стрелков, два типа юнитов ближнего боя, кавалерия, один тип и три бушеты. И это все. С таким малым количеством типов войск, и напоминаю, ограничением количества войск, не получится устроить эпичные баталии, разные сценарии битв будут закрыты. Хотя некоторые вещи в игре все же были сделаны очень хорошо, и за это спасибо Electronic Arts. Это особенно касается героев и различных сил. Очки сил, то есть очки способностей, накапливаются так же, как и опыт у юнитов в обычной игре. Компании их можно набрать еще и за прохождение уровней. Причем хорошо прокачанные герои могут иметь решающее значение в исходе битвы. Увидев армию мертвых или балрога, вы поймете, что битва для вас становится очень опасной. Юниты, вызываемые этими способностями, иногда могут вынести целую базу противника. Также некоторые герои могут вогнать в страх врагов и морально поддержать ближайшие дружественные отряды, что увеличит силу и здоровье ваших воинов. А Саруман или Гендальф, прокаченные до последних уровней, могут в одиночку нанести армии врага серьезный ущерб, а иногда и расправиться с такими юнитами, как Баларак. Графически игра соответствует духу того времени. Готовый визуальный стиль, перенятый из кинофильмов и анимации, дополняют геймплей для каждого типа войск, выделяя их от остальных видов солдат. Например, интересно наблюдать за тем, как юниты «людей» сжимаются в страхе перед опасностью или, как у Урухай, закрывают глаза руками, когда выглядывает солнце. Через пару лет компания Electronic Arts решает превзойти успех первой части и, конечно же, исправить недостатки, которые не нравились игрокам. И вот в 2006 году они выпускают «Властелин колец. Битва за Средиземье 2». На первый взгляд, игра мало чем отличается от своего предшественника, но, как обычно, истина кроется в мелочах. Если присмотреться, можно обнаружить немало нововведений в механику игры и ее баланс. Первое и главное отличие Властелина Кольца Битва за Средиземье 2 от Приквила это режим игры War of the Rings. Его суть проста – имеется глобальная карта, поделенная на регионы вы поочередно пытаетесь их захватить, дабы добиться всеобщего господства. И, конечно, главную роль играют битвы, а экономическая часть не более чем дополнение и некое разнообразие в геймплее, на которое можно не заострять внимание. Конечно, есть одно «но» – отсутствие внятной дипломатии значительно портит картину. Новая компания значительно уступает по протяжительности своей предшественницы, по 8 заданий за каждую из сторон, условные все те же силы добра и зла. При особом желании можно пройти за 3-4 вечера. Впрочем, миссии стали значительно более насыщенными событиями, чем раньше, и это, несомненно, плюс. Помните систему строительства, о которой была речь в первой части, из-за которой здание приходилось размещать в специально отведенных для них мест и нигде большем. Теперь можете забыть. На сей раз авторы игры позволили нам возводить строение там, где мы хотим. Причем это правило распространяется и на крепости. О них можно вовсе забыть во время битвы, а можно окружить свои здания тучами башенок и заградительными стенами, дабы засесть в глухую оборону. Со строительством связан еще один интересный момент. Дело в том, что отныне шахты разнятся показателем эффективности. Если размещать их вплотную, то показатель будет приближаться к нулю, и деньги потекут в казну маленькой струйкой. Но если же между этими зданиями немалое расстояние, они будут действовать практически в полную силу. Поэтому захват территории становится жизненно необходим. Пожалуй, именно из-за этих изменений вторая часть значительно приблизилась к обычным представителям жанра RTS. Вы ничем не ограничены и вольны творить все, что захотите. Тотальная свобода. И это я считаю хорошо, ведь теперь можно на славу повеселиться в Средиземье и устраивать свои эпичные баталии между грукхаями и людьми, или эльфами и гномами. Ведь во второй части Electronic Arts смогли решить проблему с ограничением по количеству воинов. Теперь вы можете создавать целые армады. Единственное, что вам для этого надо, это строить здания, которые будут расширять максимальный запас вашей армии. Например, у Мордера это была скотобойня. А теперь давайте углубимся во внутриигровой процесс. Нам предстоит, играя за 6 разных раз, на сетевых и одиночных картах отстоять дела добра или зла. Для проявления полководческих талантов мы располагаем классической моделью РТС. Строим здания, производим в них войско, воюем в реальном времени. От традиционных жанров РТС битв игру отличает по большому счету одно. Бойцы сражаются не по одиночке, а в строю. Большинство солдат производятся сразу целыми отрядами, и в бою у этого отряда есть тыл и фланги. Несколько портит дело то, что отряды замечательно пересекаются друг с другом и даже сливаются в единой точке, чего, впрочем, лучше не допускать, а то вражеские артиллеристы получат ни с чем не сравнимое удовольствие. В отличие от первой части, теперь есть возможность сыграть за 6 сторон. Три из них темные это гоблины, орки и урукхаи, а три светлые люди, эльфы и гномы. В компаниях людей не видно вообще, то есть мы за них играть-то и не будем. В компании добра мы сыграем только за эльфов и гномов а орки Сарумана были замечены только среди противников. Несмотря на все различия между расами, постройки у них во многом однотипны. Например, многие здания можно улучшить с 1 до третьего уровня. Это увеличивает их обороноспособность, дает возможность проводить изучение технологий высокого уровня и увеличивать скорость тренировки войск. Герои растут в уровнях с 1 до 10, обычные войска только до 5. Данная система сохранилась из приквела, но ключевой для отрядов второй. С этого момента в подразделение добавляется знаменосец, и вне боя отряд начинает медленно восстанавливать свою численность. Одиночные войны монстры самостоятельно не лечатся. Отдельного упоминания заслуживает редактор героев, которого не было в первой части игры. Сначала нам предлагают выбрать один из пяти классов. Герой Запада, Эльф, Волшебник, Гном, Слуга Саурона и Человек, предавшийся злу. И два-три типа для каждого из них. От класса зависит набор умений которые герой может выучить, и сторона, за которую он способен биться. Тип же влияет исключительно на внешний вид. Только у магов нет жесткой привязки к стороне добра или зла. Их можно выбрать как при игре за темные, так и за светлые силы. Несмотря на обилие выбора умений и 10 очков, выделенных на них, максимальное число, доступного герою, 5. Остальные 5 можно потратить только на второй и третий уровень взятых ранее. Если набор выбранных умений не нравится, его можно всегда изменить и найти более подходящий для себя. Не обошлось и без статистики, где собраны все победы нашего героя. Но некоторые строчки вызывают все же улыбку. Как вам, например, число побежденных Арагорнов или Фрода. За особые заслуги дают награды. Некоторые не представляют никакой ценности. А для получения других нужно очень постараться, например, выиграть «Войну кольца». Технически битва за Средиземье 2 недалеко ушла от оригинала, но благодаря стараниям штатных художников Electronic Arts смотрится она просто волшебно. Вы побываете в живописном и уютном шире, в восхитительных лесах эльфов и конечно возьмете штурмом мрачную крепость Назгулов, от которой прямо таки веет холодом и смертью. Разработчикам удалось разнообразить игру большим количеством локаций. В заключение можно сказать, что перед нами новая полноценная вторая часть. Которая не только переняла удачные решения Сиквела, но и дополнила игру новыми механиками. Лихие морские сражения, более зрелищные баталии, несколько новых фраций делают «Властелин колец» битву за Средиземье 2 вполне самодостаточной и увлекательной игрой. Просто приятно строить величественные базы, обносить их стенами, собирать армию и под шикарную музыку из кинофильма идти на штурм очередной крепости противника. Жаль, что кампания очень уж быстро заканчивается. Но и за эти несколько часов можно получить добротную порцию неподдельных эмоций. А для тех, кто устал играть в первую и вторую часть битвы за Средиземье, хочу сообщить радостную новость. Команда фанатов решила полностью пересоздать игру на движке Unreal Engine. Начали они свою деятельность еще в далеком 2012 году. И смогли собрать несколько десятков человек на добровольных началах, чтобы работа шла быстрее. За их деятельностью вы можете наблюдать на YouTube-канале и сайте. Их я оставлю в описании. Что же нас ждет в перевыпуске? Конечно же, это новый движок, который даст фотореалистичную графику, улучшенную механику и многое другое. Новые детализированные модели персонажей, которые будет приятно рассматривать при приближении камеры к ним. Новые, переработанные карты с плавно вздымающимися деревьями, травой, летающими птицами и блуждающими энтами. То есть мир вокруг будет жить своей жизнью. Помимо тех юнитов, что были в оригинале, они добавят новых, чтобы геймплей был еще разнообразней. Также поклонников мультиплеера порадуют обновленным онлайн режимом с автоматическим рейтингом, матчем и турнирами. Разработчики переиздания много боролись с настройками камеры и разрешения в игре. Потому что исходная игра была создана для старых мониторов. Но теперь мы все можем забыть об этих проблемах, поскольку Reforged будет поддерживать разрешение 4К. Но, к сожалению, ролики останутся из оригинальных игр и поддерживают качество только в 720p. Благодаря новым шейдерам объекты в игре приобретают физически более правильное освещение и затемнение. Например, эльфийская броня и клинки блестят под ярким солнцем. Грязное оружие орков и доспехи при тех же обстоятельствах становятся тусклыми. Команда Reforged состоит из людей из многих стран мира. Их объединяет любовь к оригинальным играм «Властелин колец» и ныне умершему жанру РТС. Им удалось собрать дружную группу людей, которые добиваются успехов и стремятся к цели. Вложив много времени и сил, они добились определенных успехов. Ну а я с вами прощаюсь, спасибо за внимание. Напишите в комментариях, как вы относитесь к игре Битва за Средиземье 1 и 2 часть, ставьте лайк, если ролик вам понравился, ну или если вы такой же фанат, как и я. И конечно же, не забывайте подписываться на канал. До новых встреч!